В конце каждого года мы думаем, новый год, новая жизнь. Мы Ой, можем не все не осуществить, не мы не можем. Открою свое дело, начну вести бизнес, как раз есть идея для нового продукта. Стоп. Я же не умею. Знакомая ситуация. Вы что-то придумали, но технически не знаете, как это воплотить. У меня для вас новогодний подарок. Дарю гайд начинающего предпринимателя. Список шагов по открытию своего бизнеса. Прямо сейчас. Поехали. Когда мы думаем о бизнесе, мы представляем себе деньги, в прибыль, власть или конкурентную борьбу. Мы открываем бизнес, мы будем делать бабки. Конечно, это неотъемлемая часть бизнеса. Но надо помнить, что это не цель. Главная цель бизнеса – это создание полезных вещей для наших клиентов. Есть ли шанс на успех? Что такое бизнес-план и как его написать? Что выбрать, ИП или ООО? Как проще платить налоги? Спокойно. Сейчас расскажу. Шаг первый. Оцените жизнеспособность идеи. Пока что у вас есть только идея, так что стартовать стоит именно с нее. Чтобы оценить, стоит ли начинать бизнес или нет, ответьте себе на несколько вопросов. Что я предлагаю клиентам? Я отдам все, что вы пожелаете. Постарайтесь непредвзято оценить, нужен ли ваш продукт или услуга клиентам, и чем он будет отличаться от похожих продуктов и услуг. Обязательно посмотрите, что предлагают ваши конкуренты. Кому я буду предлагать мой продукт? Найдите свою целевую аудиторию. Тех, кому ваш продукт может быть интересен. Выясните, какую их явную или пока скрытую потребность он поможет удовлетворить. Вам нужно представить вашего потенциального покупателя. Пол, возраст, семейное положение, социальный статус. Далее, где я буду продавать мой продукт? А где... Возможно, ваша аудитория привыкла покупать все в интернете. А может, ваш товар нужно пощупать или примерить. Тогда вам понадобится помещение под магазин или шоурум. Где он должен находиться? В центре или в спальном районе? Подумайте, возможно, вам еще понадобится склад или офис. Сколько это будет стоить? Прикиньте, по какой цене вы будете продавать товар. Оцените примерную себестоимость товара. Проанализируйте, по какой цене ваш товар будут готовы купить. Помните, что вы должны покрыть все расходы и получить прибыль. При этом важно не делать чересчур большую наценку на ваши товары или услуги. Иначе спроса не будет и можно прогореть. Шаг второй. Напишите бизнес-план. После того, как вы составили генеральную стратегию, нужно все детально просчитать. В этом вам поможет бизнес-план. Он должен содержать подробное описание продукта с вариантами его дальнейшей трансформации, анализ рынка с описанием всех групп конкурентов и характеристики возможных покупателей. Без цифр бизнес-план, конечно, не будет убедительным. Вернее, не убедительная. Поэтому вот что точно включите в свой бизнес-план. Расчет себестоимости товара или услуги. План продвижения и смету затрат на рекламу. Оценку зарплат сотрудников, а также внешних услуг. Финансовый план который учитывает все источники финансирования и доходы, а также все, в том числе разные расходы и налоги. В итоге бизнес-план должен показать, сколько денег вам потребуется на запуск проекта, когда он выйдет на самоокупаемость, через какое-то время удастся вернуть вложенные средства и на какую прибыль можно рассчитывать. И сразу же третий шаг. Где найти деньги? Где деньги, Либовские? Можно обратиться за господдержкой. Если ваш бизнес важен для людей из вашего региона или даже всей страны, то государство может помочь вам гарантиями, недорогими кредитами или займами, льготными лизингом и арендой. Также собрать деньги можно с помощью краудфандинга. Подайте что-нибудь на пропитание бывшему депутату Государственной Думы. Если вы уверены, что ваш проект будет интересен и полезен большому количеству людей, можно попробовать выйти на них напрямую через специальные интернет-площадки. Формат краудфандинга будет зависеть от типа вашего бизнеса. И, наконец, третий вариант – привлечь инвестора. Четвертый шаг – зарегистрируйте бизнес. Вы можете вести бизнес как индивидуальный предприниматель или как юридическое лицо. ИП подойдет тем, у кого маленький бизнес. Например, небольшой магазин или производство. В этой форме один человек является владельцем бизнеса, который получает всю прибыль и несет все хозяйственные риски. «Мы должны отнять прелесть». Открыть ИП можно как вживую, так и онлайн. Все, что вам понадобится – выбрать код вашей деятельности из базы кодов, систему налогообложения, заполнить заявление, оплатить пошлину и подать документы. Решение рассматривается в течение трех рабочих дней. ОО или общество с ограниченной ответственностью – это фирма, которую можно открыть самому или вместе с партнером. Подходит тем, кто планирует бизнес с большими оборотами и тем, кто будет переводить крупные суммы по безналичному расчету. Каждый участник данной формы вносит финансовые или материальные средства в основной капитал и рискует только своей долей в нем. Здесь главное – не поссориться с участниками. Булку мне отдай. Буря, булку мне отдай. Кстати, если вы решили открыть бизнес с друзьями, у меня на эту тему есть видео, ссылочка в описании. Чтобы оформить ООО, вам нужно придумать название фирмы, причем ваше название может быть на иностранном языке, но при регистрации обязательно использовать только русские буквы. Также вам необходимо оформить юридический адрес, выбрать код деятельности из базы, систему налогов, собрать документы и подать вместе с заявлением. Пятый шаг. Выберите форму налогообложения. Первое. Общая система налогообложения. Подойдет тем, кто работает с компаниями, у которых НДС. Вторая. Упрощенная система налогообложения. Подходит для малого бизнеса. Третье. Патент. Подходит тем, кому проще заплатить фиксированную сумму, чем заниматься документацией. Шестой шаг. Займитесь деталями. После того, как вы определились с главными вопросами, вам предстоит заняться еще множеством деталей. Ну, конечно, как я мог забыть это в своей памяти? Yeah. Открыть расчетный счет в банке. Иначе куда складывать прибыль? Завести онлайн-кассу. На сайте налоговой можно пройти тест. Нужна ли мне касса? Так вы узнаете, можете ли вы воспользоваться отсрочкой, или касса вам нужна уже сейчас. Проверить соответствие помещения требованиям пожарной безопасности. Уточнить санитарные требования, если вы планируете работать с продуктами питания. Изучить права потребителей. Узнать, нужно ли сертифицировать, декларировать или регистрировать товары, если вы ввозите их из-за рубежа. И напоследок, ловите пару полезных сервисов для начинающих предпринимателей. Спасибо! Спасибо. Бесплатный сервис от Сбера для оценки бизнес-идей. Для начинающих предпринимателей и клиентов, которые хотят открыть новое направление бизнеса, сервис предоставляет собой чат-бота, который шаг за шагом помогает оценить и продумать ваш бизнес. Сделать прогноз по выручке, расходам, рассчитать размер необходимых инвестиций, срок окупаемости проекта и другие показатели эффективности. Ссылка в описании к видео. Также можете воспользоваться Rusbase Young. Данный сервис составил подборку онлайн-курсов ведущих вузов для начинающих предпринимателей. С их помощью вы узнаете, как делаются стартапы, что нужно, чтобы не разориться в первый год, и как управлять проектами, построенными на технологиях будущего. Ссылочка тоже будет в описании. Надеюсь, это видео оказалось вам полезным. Делитесь с друзьями-предпринимателями, ставьте лайк и пишите в комментариях, что вы считаете главным в бизнесе. Задач перед любым начинающим предпринимателем стоит много. Но, как говорится, не надо паники. Свое дело, которое будет приносить вам деньги и удовлетворение, того стоит.